В этом видео мы покажем как установить расширение Surferner в браузер не из интернет-магазина, а с помощью загрузки папки расширения в браузер. Если вы не авторизованы на сайте Surferner, авторизуйтесь, введите логин и пароль, введите капчу, если это требуется. Нажмите Войти. Если у вас установлена двухфакторная аутентификация, введите код из приложения. Далее вам необходимо Попасть в базу знаний. Выберите рубрику Заработок без вложений и статью Прямая установка расширения Surferner в браузер. В этой статье будет всегда актуальная информация о том, как установить расширение Surferner в браузер, если возникают проблемы в интернет-магазине. Нажимаем Скачать расширение. Выбираем папку для сохранения. Нажимаем Сохранить. Далее нам нужно будет открыть проводник и распаковать архив с расширением. Теперь у нас есть папка с файлами. Далее возвращаемся в браузер, кликаем кнопку расширения, нажимаем «Управление расширениями» или кликаем три точки «Дополнительные инструменты» «Расширение». Если у вас выключен режим разработчика, то вам необходимо его включить, у вас появится кнопка «Загрузить распакованное расширение». Нажмите кнопку, найдите папку, куда сохраняли расширение, выберите ее и нажмите «Выбрать или открыть Windows». Далее закрепите расширение, чтобы можно было удобно к нему обращаться. Далее кликните по иконке расширения и убедитесь, что вы авторизованы. И все, можно начинать зарабатывать дальше.